Я тебя научу любить, я тебя научу видеть, я тебя научу прощать, если все же сумеют обидеть. Я тебя научу петь, изливать словами любовь, дам устам я твоим плеть, отгонять от себя ослов. Я тебя научу летать, наслаждаться полетом, простором, я тебя научу не лгать, не самой себе, я тебя научу сострадать. Пониманию чужой боли, Чтоб сумела ты отдавать по своей, Не чужой воле. А когда я тебя научу, свое сердце тебе я отдам. Отнеси его к палачу, Или отдай его к Богу в храм, Или оставь его у себя. Я тебе доверяю выбор, Но от чистого сердца любя, чтобы я болью в осадок не выпал. Чтоб ошибки смертельные не быть, Научу тебя верность хранить.